Ой, мышь! Попалась да. летучая мышь, Видите, с кольцом попалась летучая кольцом. мышка. Да. Ее уже как нет. В смысле, и уже вы кольцом вы надели сейчас, сегодня на деле На всякий случай, это не кольцо одно. А это связка колец. Вы смеетесь, вы не догадываетесь, насколько люди бывают разными, видимо. Высотой, на всякий случай это не самая большая в мире ловушка. Самая большая в мире ловушка находится буквально в 50 километрах отсюда. По диагонали через пушки залив работают наши литовские коллеги. Станция называется Вентас Рагас. Несколько лет назад они меняли столбы под своей ловушкой и сделали их на пару метров выше нашей. Так что у них теперь самая большая в мире ловушка. Но и наша ловушка прекрасно выполняет свои задачи новых птиц. Птицы совершенно спокойно в нее влетают. Просто не воспринимают ее как для них опасный объект. Для птиц наша ловушка это просто элемент ландшафта. Это как часть леса. Саму дель, саму сетку они воспринимают как плотную растительность, снижаясь в надежде прилететь, залетают в глубже в приемные камеры нашей ловушки. Птицы настолько ее не боятся, что регулярно в сезон размножения. В конце мая, в июне мы внутри ловушки находим гнезда птиц. Чаще всего гнезда самых обычных наших птиц, таких как пеночки-веснички и зяблики. Регулярно зяблики вот на этих соснах гнездятся, а пеночки-веснички на земле. Вообще у нас был зяблик, который на территории нашего стационара гнездился то ли 6, то ли 5 лет подряд. В том числе, кстати, и в ловушке гнездился. Из года в год мы его ловили и за время его регулярных появлений в нашем стационаре поймали его порядка ну, чуть меньше 50 раз. Из года в год он удачно здесь выводил птенцов. А действительно, почему удачно их не вывести? Мы здесь ходим, здесь нету хищников, а мы, естественно, с не беспокоим. Поэтому каждый раз размножения были успешны, поэтому он снова с вами сюда возвращался. Конечно же, есть птицы, которых ловушка наша не ловит. Мы не ловим здесь гусей, лебедей, журавлей, цапель, орлов, орланов, айстов. Эти крупные все пролетают гораздо выше нашей ловушки. Но есть еще представители одного вида птиц которых не то что мы совсем не ловим но ловим исключительно редко и вот исключительно редко в нашу ловушку попадают самые обычные но при этом одни из самых умных европейских птиц знаете умных европейских птиц ворон. вороны, вороны. Ворон. Ворон. ну ворон у нас здесь тоже обитает но ворон у нас здесь птица оседлая а вот вороны действительно пролетные птицы летит их очень много но в ловушку попадаются исключительно редко последний раз по моему ворона была поймана в 2011 году но ну, видимо не самые сообразительные из них оказалось Почему каких-то птиц наша ловушка ловит, почему каких-то не ловит, мы с вами узнаем, когда обойдем нашу ловушку, подойдем с той стороны к камеру, камерам, там будет хорошо видна структура ловушки, вы поймете, как она работает. Пойдемте. Ну, вот смотрите, здесь хорошо видно, что наша ловушка сужается на конус, все уже и уже. Когда птицы через ворота ловушки влетают в центральную ее часть, ну, они в конце концов понимают, что что-то происходит не так, потому что стенки становятся ближе к друг к другу. Птицы разворачиваются и, естественно, пытаются из ловушки вылететь. Вот, Чтобы не вылетели из ловушки все птицы, обратите внимание, что к основным стенкам пришиты две дополнительные отсекающие стенки, направленные внутрь. Пытаясь вылететь, птицы, как правило, следуют вдоль основной стены, попадают в угол между основной и дополнительной, и эти две стенки снова разворачиваются с нужной нам сторону, в сторону узкого коридора и приемных камер. Такие же отсекающие стенки есть и между центральной частью ловушки и узким коридором. То есть наша ловушка, по сути своей, это очень примитивный лабиринт. Но мелкие воробьиные птицы, которые, надо честно признать, не отличаются большим умом и сообразительностью, просто не в состоянии этот примитивный лабиринт решить, поэтому мы их и ловим. Ну а представьте, центральную часть ловушки влетела ворона вылетела, посмотрела, развернулась И прекрасно из ловушки вылетела Никаких захлопывающих стенок там нет Наши приемные камеры Это продолжение того же самого лабиринта Давайте посмотрим Вы увидите, что центральную часть приемной камеры вдается конус усеченный на вершине которого отверстие через это отверстие птицы попадают в приемные камеры естественно пытаясь найти выход где-то в углах ловушки и не понимая что для того чтобы вылететь нужно снова лететь на вершину этого конуса то есть это тоже примитивный лабиринт вообще ловушки такого типа называются ловушки вентильного Ловишь, типа но может быть мужчины знают как в реке ловят рыбу ставят морду или вешу тот же самый принцип принцип вентиля если бы здесь попались птицы, вот через эти отверстия, своеобразные дверцы, я бы зашел внутрь, руками пальмал бы птиц и понес бы а, их кольцевать. Кольцевать не будет. Мы здесь птиц не кольцуем, потому что кольцо пойдет в песок, мы его просто не найдем. У нас по карманам обычно вот меня, рассованы вот такие вот мешочки, вот такие вот обычные холщовые мешки мы собираем птиц. Если птиц ловится много, у нас есть специальные деревянные ящики, называемые садками. Собираем птиц в садки и кольцевать. Мы сейчас стоим с вами у ловушки, которая открыта на север. Ну, на самом деле, как я вам рассказывал, на северо-восток. То есть, эта ловушка ловит птиц, когда птицы севера летят на юг. Это наша осенненная ловушка. Я думаю, вы все обратили внимание, что за вашей спиной абсолютно такая же, но открытая в противоположном направлении на юго-запад. То есть, это весенняя ловушка, а это осенняя и открытая в разные стороны. Сейчас в ловушке нету птиц э, по нескольким причинам. Миграция уже началась, то есть миграция происходит в данный момент, птицы попадаются в ловушку, но, конечно, больше всего птиц ловится в утренние и ранние вечерние часы. Сейчас середина дня, сейчас птиц, в принципе, ловится немного. Ну, а второе, то, что сегодня моя коллега дежурит, она просто ходит регулярно, птиц собирает, кольцует, и, надеюсь, она тех птиц, которых собрала, кого-то из них, из них все-таки нам оставила, и я вам покажу кольцевание уже у кольцевательного домика. Пойдемте кольцевать по домику. Легким полутругом, чтобы просто всем было видно. Я сейчас зайду внутрь и все расскажу про кольцевание птиц. Марик, Ну, где? Ну, что сказали, если кто-то попался, сегодня покажет. Может, не попасть. Вот сюда мы приносим наших птиц. Здесь мы их кольцуем. Ну а кольцевание означает, что вот одно из таких... Можно два шага сделать поближе. О, детям, чтобы было видно. Вот такие вот кольца получают в память о посещении нашего стационара. Нами пойманные птицы. Разного размера кольца, потому что разного размера лапки у птиц. Ну, У нас с вами, знаете, обувь тоже разного размера. Вот это самые ходовые размеры колец, они перед вами. И вот такие вот самые маленькие кольца получают самые маленькие европейские птицы. Знаете, самую маленькую европейскую птицу? Калибри. Калибри это американские виды птиц. В Европе есть свой европейский калибри называется этот калибри Королек, да, желтоголовый королек. Наверняка многие слышали об известном турецком фильме, снятом по книге. Так вот желтоголовый королек, вам всем известный... Всем известный, теперь уже известный. Вам всем известный воробей весит 30-35 грамм, королек весит 4,5-5-6 грамм, грамм, если он очень толстый, такой, упитанный. То есть даже толстый королек весит в 5-6 раз меньше воробья. Вот такой вот воробей, вот такой вот королек. Корольки, пеночки, крапивники, мухоловки получают вот эти крошечные кольца. Такие кольца, мы говорим, для птиц размером с синицу, их же получают славки, их получают трясогузки, грехвостки. Такие, птицы, такие кольца получают птицы, мы говорим, размером с зяблика, Но для городского жителя, понятное дело, воробей гораздо ближе и роднее. Тоже размерный класс. Овсянки разные получают такие кольца. Но ну, а такие кольца получают скворцы и дрозды. Самые крупные кольца, которые мы регулярно надеваем на лапки птиц, выглядят вот так вот. На всякий случай это не кольцо, одно. А это связка колец. Ну, вы зря смеетесь, вы не догадываетесь, насколько люди бывают разными, видимо. А, вот такие вот кольца получают ам, самые крупные регулярно отлавливаемые нами птицы. Это совы. Да, входите, я закрыта. Вот такие вот кольца получают совы. Самые обычные в отловах у нас ушастые совы. Ушастыми их называют благодаря вот этим перьям на голове. Но это, конечно, не уши. Уши у находятся сбоку. Я, и я, вообще, я, конечно, ловля сов бров... у нас тут целое дело. Потому такие. что совы попадаются в ловушку на самом деле не так много, как нам хотелось бы, потому что из-за глобального потепления численность сов совпадлок снижается. Усов все в порядке, я вас успокою. Они просто все реже прилетают к нам. И нет смысла лететь так далеко на юг. Они зимуют гораздо севернее. Из-за глобального потепления граница зимняя и граница снега уходит дальше на север, а принимающие в миграции совы на самом деле летят на границу этого снега. Там где граница снега, там у них и юг, условно говоря. Дальше лететь смысла нету. Там им проще ловить мышей, э, там где снега нету. Поэтому мы используем специальные научные приборы, совершенно специальные, абсолютно научные. Я бы хотел сказать, что это отечественные разработки, но к сожалению наш советский заяц старый уже почил, поэтому остались только вот такие производства китайской промышленности уже. Что это такое? Нет, не потому, что прилетайте совы, у нас куча игрушек. Это пищалки. Да? Все вы прекрасно представляете себе охотника, который спрятался в тростниках, а мимо летит уточка. Прилетела уточка, бац, готова. Вот абсолютно то же самое, такие же пищалки. Тихой осенью ночью прячемся в начале ловушки и вот так вот привлекаем прилетающих мимо голодных сов. Всегда в природе есть голодные птицы. Реагируя на этот писк, может быть, мечтая о большой мыши, может быть, крик раненой птицы в этом звуке мерещится. Мы не знаем, и поверьте, нам глубоко все равно, о чем мечтает сова. Главное, она реагирует. Влетает ловушку, прилеченная этим писком. Ну, мы их пугаем светом фонариков, а обычно прогоняем до узкого коридора и там ловим. Поймали мы птицу. Неважно, сова это или какая-либо другая. Каждая птица получит кольцо. И на каждом из этих колец, что я вам показываю, есть, конечно, серия и номер. Абсолютно как серия номер вашего паспорта Номер вашего паспорта уникален Также уникальным является каждый из этих колец Номера на них не повторяются Просто сквозная нумерация Помимо серии номера на российских кольцах Только одно слово Слово это Москва Почему Москва? Потому что Москва столица нашей Родины, но для нас, для агротологов гораздо важнее, что там находится Центр кольцевания птиц России. Организация, которая регулирует контролирует работу таких вот научных центров, как наш, где ловят и кольцуют птиц. Мы поймали птицу, мы надели на лапку кольцо, мы ее отпустили. Кто-либо, где-либо, когда-либо снова его поймает в Польше, в Германии, в Бельгии, прочтет слово Москва, написанное латиницей и поймет, что птица была кольцована в России по ассоциации Москва-Россия. Он об этой поимке может сообщить. Центр кольцевания своей страны, может отправить информацию непосредственно московским коллегам. Неважно, информация все равно поступит в Москву. А наши московские коллеги по номеру кольца определят, что птица была кольцована здесь, в рыбачах. Ведь такими же кольцами, только с другими номерами Кольцуют и на Камчатке, и на Чукотке И на Сахалине, и в Сибири И в Московской области, и в Ленинградской Кольца одинаковые, номера разные А наши московские коллеги знают номера Какие колец куда распределялись Поэтому они к нам сюда пришлют запрос на птицу На окольцованную и пойманную в Испании Мы им отправим, они перешлют информацию испанцам Испанцы поймав нашу птицу с кольцом Отправят нам через Московский центр кольцевания Извините, эту же информацию сюда То есть мы совместно обмениваем с данными, собираем самые интересные факты о перелетах птиц. Это основной принцип данного метода. Но это все теория. Сейчас мы с вами перейдем к практике. Давайте я вам практику сейчас сначала расскажу на примере нашей дежурной птицы, а потом уже о кольцу, тех, что моя коллега поймала. Попалась птица. Что нужно в первую очередь сделать? Взять птицу в руки правильно. Как взять птицу? Голова птицы между пальцами, и птица должна лежать на ладошке. Только так мы их берем. Почему так? Потому что ни в коем случае птицу нельзя брать за крыло. У птицы очень нежные крылья, очень легко повредить. Другая причина, почему мы так держим птицу, потому что многие птицы никогда в жизни не были на спине. Для птицы мир перевернулся, что делать птица просто не представляет. И ведет себя спокойно. Может быть есть кто-нибудь из вас, кто в детстве у бабушки с курицей играл, не стоит, что из морозилки, а то, что живая по двору бегает есть да, все-таки да. есть еще люди которые видели курицу живую да удивительно так вот если поймать живую курицу положить ее на спину откинутые клювик будет лежать на минут 15-20 на спине спокойно пугает также ну скажем немножко, так птицы нет. которые по жизни лазят квертормашками, такие как синицы пеночки и волнистые попугайчики они конечно задачу не испугаются да они это. решат ее быстро хотя однажды я так поступил с зимородком ок кольцеал положил его включил секундомер через 10 минут я сдался я выключил секундомер перевернул птицу она улетела 10 минут лежа на, на спине, он смотрел на меня, на небо, на меня, на небо. Он даже не предпринял попытки никуда улететь. Ну вот, например, синицы так себя не ведут, они моментально задачу решают. Хорошо, взяли птицу. Дальше мы надеваем на нее кольцо. Никто не пропихивает лапку птицы через крошечное колечко. Посмотрите, кольца mm -hmm. не замкнуты, есть разрыв. То есть мы надеваем кольцо через разрыв и просто смыкаем mm -hmm. его. Можно это сделать пальцами, это алюминий, мягкий металл. Можно это сделать с помощью специальных э, щипцов. Это не у стоматолога отнятые. Это специальные с профилами под разные размеры колец, исключительно дорогие. Взяли кольцо... Сомкнули, но не так, как здесь на этой игрушке. Видите, кольцо довольно плотно надето. В реальности кольцо должно совершенно свободно вращаться, двигаться по лапке, ни в коем случае не пережимая кровеносные сосуды. Птица кольцована, но, естественно, ее никто не отпускает. После того, как кольцо торжественно надето, я так понимаю, большинство людей знает уже. Следующий этап после этого – регистрация. Вся информация по птицам записывается в специальные журналы. Каждый журнал для разного вида птиц. Что мы, для разного размера колец. Что мы записываем? В первую очередь записываем вид птицы, не по-русски, не по-немецки, не по-английски, пишем мы латынью. Почему латынь? Да потому что мы одна из многих европейских станций, мы постоянно обмениваемся данными. Отправим нашим зарубежным коллегам данные по-русски. По -русски. Ответ получим по-болгарски, хорватски, венгерски, польски. Это будет безумие, поэтому латынь. Записали вид птицы латынь. Дальше у птицы определение таких параметров, как возраст птицы и пол. Как у птицы определить возраст? Знаете? Как? Порогай. По кольцам? По кольцам. То есть лапы птицы отрезать, годовые кольца посчитать, лети птица с одной лапкой. Мы будем счастливы тебя видеть на следующий год. По роговице мы определяем, вы, наверное, имеете в виду роговицу и восковицу. А, да, да, да. По восковице определяется полу волнистых попугайчиков. Нет, все-таки нас интересует в данном случае возраст. Как определить возраст у птицы? По зубам. Зубы в юре выпали. Так Все-таки как? По... по когтям. По когтям тоже пол определяем. Если крашеные, то. Сейчас говорят, это а тоже не очень работает в современном мире. По размеру, по, по размеру крыльев. По размеру и весу. Есть такое, набираем с возрастом. Я понимаю, есть такое. Вот кто-то сказал ключевое слово, перо. Вот по перу, действительно, вы старую заношенную майку, вы же ее выкидываете. У вас есть деньги, сходили в магазин, свежую маечку приобрели. У нашего гордого орла денег нет, а перо износилось. Что делать? Сбрасывать старое и отращивать свежее. Процесс называется линька. Но по смене пера можно определить возраст птицы очень приблизительно. Родилась пицца в этом году, в прошлом году или старше. Все, что мы можем выяснить. Например, для Орлана на белохвоста можем до четырех лет, потому что его белый хвост появляется на четвертый год жизни. Ну а так вообще этот год предыдущий и старший. Все. Дальше птицы. Для этого я конечно, записал взрослая птица. Коллега поймала дятла. Судя по звукам, которые она издается из ящика, я хочу удо увидеть. Да, действительно. А, хорошо, для этого я бы записал взрослая птица, потому что я его много лет знаю. Дальше мы у птицы определяем пол. Самец это не самка. Как у птицы определить пол? По Кто-то узнал? ключевое слово. Птицы, у птицы есть перо. Действительно, надо отвечать. Все по перу. Действительно, по оперению, по окрасу оперения. А помимо окраса оперения, что еще может быть? Это правильный ответ. А что еще может быть? Клюв. Вот клюв надо куда-то засунуть, да? вот, по клюву только, я сказал, у восковицы, у попугайчиков и у некоторых восточных орлов действительно по клюву Самый... размер, ну конечно же, конечно же размер. вы правы, половой деморфизм, так по-научному называется разница между полами, чаще всего у птиц выражен или в окрасе передней, или в размере, поймали птицу крупную, поймали самца, поймали маленькую, поймали самочку, ну посмотрите, в вашей группе торчат головы самцов, ну сразу же видно, у хищных птиц, кстати, наоборот, у них самочки есть. А, крупнее. Но у мелких воробьиных птиц чаще всего это не, окра... не размер, а именно окрас оперения. Правило очень простое. Поймали мы птицу яркую, заметную, привлекательную. И поймали, конечно, самца. Поймали мы серую незрачную птицу, да, мы поймали самку. А почему у птиц самки серые незрачные? Это у людей с прически, макияж, Приятно посмотреть. Но ну, а самцы вы сами видите. Ребята, ничего личного. Даже маски вас не спасают. Вы обыкновенные. Не смотрите на меня сурово. Они да, вы правильно. Привлекают. В отличие от, от людей, у птиц да. именно самки делают выбор, поэтому самцы должны быть шумными, яркими, всячески раскрученными, чтобы они к себе привлекать. Я правильно? А почему самки сирои? Они тоже могли быть вполне сильными. О, послушайте, голос, голос самцов сразу такого. Задача самки сидеть на гнезде тихо, высидеть яйца выигрывать птенцов. Незаметно привлекать внимание. Знаю, чем должна заниматься самка. Действительно, задача самки не привлекать внимание. Сидела бы она на гнезде в полной своей боевой раскраске, Даже очень характерно не молодого самца привлекла пролетающего мимо, а в первую очередь хищника. Птицам это совершенно не нужно. Поэтому самки окрашены. У нас, конечно, взрослый самец, но я его много лет знаю, яркий хохолок, однозначно, записали. Дальше мы птицу измерим, но мы не можем птицу поставить к как вот, наверное, вот этих молодых людей ставят родители косяку, стенки, измеряют. Измеряют ваш рост? Да. Измеряют. измеряют. Вот мы не можем так с птицей поступить, мы у нее измеряем длину крыла. Длина крыла у птицы это как наш рост, хорошо отражает общий линейный размер Записали. Следующее, мы оценим жировые резервы у нашей птицы. Раздуваем перо. Оцениваем в баллах наличие жира, потому что большое количество наших птиц это мигранты. А некоторые дальние мигранты это кукушки, э, ласточки, стрижи, пеночки, славки, сокола, э, соловьи. Это птицы, которые зимуют в экваториальной Африке. 5-6 тысяч километров эти птицы летят на зимовку. Представляете, сколько энергии им необходимо. Поэтому птицы аккумулируют очень большое количество жира. Мы заправляем автомобиль, птицы заправляют себя жиром и на этой энергии летят. Оценили в баллах, записали. Ну и последнее мы, естественно, птицу взвешиваем. Ну, это я уже покажу на птице, которую мы сейчас будем кольцевать. <говорит> Нет, та, которая стучится, я ее впущу, конечно, покажу вам, но сейчас я принцую маленькую птичку. Птицу мы берем в руки, вы уже знаете как. Это ласточка, обычная деревенская ласточка, в народе ее называют касатка. Вы уже знаете, как ее держать. Вот так вот птица держат болдошки. Видите? Вот мы взяли. Сейчас я снимаю, снимаю с поводка кольцо нужного размера. Птица, видите, сама мне лапку протягивает, я ее не принуждаю. Все абсолютно добровольно. Детеваю кольцо. Те, кто поближе слышал, он сказал, да, согласна. Кольцо совершенно свободно вращается. Видите, движется по лапке и не пережимает кровеносные сосуды. Все, птица кольцована, но я сначала должен записать. Что я записываю? Ерунда рустика. Она потом будет расписываться. Конечно. Вон, женщины, вон, я вижу, у них. У женщины под... кричат они о поцелуях. Ставят. Да, вот подпись... Молодой человек прав, абсолютно вот подписи ставит. А мужчина обычно, правда, кричат отметить, отметить. Герунда Рустика, это латынь деревенской ласточки. Дальше мы у нее осмотрим. Это птица молодая, этого года абсолютно свежая, неизношенная, перо. Записали. Дальше у птицы. Первое голоцевание. Первое я не могу сейчас у птицы определить пол. Почему? Потому что она в юношеском наряде. У нее народное название, если кто-то знает, касатка. Почему касатка? Потому что вот эти длинные косицы. Но длинные косицы характерны только для самцов. И появится это после того, как они перелиняют и примут взрослый наряд. Сейчас у птицы юношеский наряд. И они такие же коротенькие, как у самок. То есть вот эта вилочка, видите, очень неглубокая, а у mm -hmm. самца она будет очень глубокая. Но это только после того, как они перелиняют. Сейчас я не знаю, на самом деле, поэтому записывать не буду. Дальше мы птицу измерим. Длина крыла 121 миллиметром. Оценим жировые резервы. Да, вполне себе упитанная ласточка. Это, это говорит о том, что это не наша птица. Это говорит о том, что это транзитная птица, она мимо нас уже летит. И последнее, что мы можем узнать, вы уже знаете, это вес. У нас есть весы, у нас есть птица. Мы не можем птицу положить на весы, но на самом деле ласточку можем. Но вообще лучше поместить, как и любую другую птицу, в маленький кулечек буквально на несколько секунд мы помещаем ой, птицу, ой, и ой, пока нет, она торчит вверху хвостик, мы записали 17,5 грамма. Все. В реальности вся кольцевательная процедура еще быстрее. Как шутит мой коллега, вытащил, дунул, плюнул, в окно выкинул. Мы обычно, да, не достаем птицу с кулечка, просто таким движением в окно отправляем, но для вас я, конечно, птицу достану. Ой. Мы отпустим, отпускаем. Молодые да, люди. Да. На счет три, только не очень громко, а то не бывает, пугается и улетают обратно. Раз, два, три. <в Factory> Viel, Сейчас сядет куда-нибудь на веточку, минут 5-10 а потеребенькает кольцо, попытавшись от него избавиться, а -а -а. успокоится, придет в свое своего и займется обычной птичьей жизнью. Не в расписався. первую очередь, что-нибудь сожрет. <mapped> ну, может быть, на, на ком-нибудь расписалась. Да. <sk> Метку <поставили, с dunno> поставила, Они да. Сразу же заново. А где, а где лацочки эти зимуют? Самый дальний возврат, который мы здесь получили, то есть мы здесь поймали птицу с кольцом Южноафриканской республики. Это была деревенская ласточка. То есть она не только до экватора 6 тысяч, а да, потом полетела. еще 4 тысячи от экватора вниз Капец. полетела. И была кольцована в Южной Африке. Представляете? Так что так действительно ласточки совершают очень большие перелеты. Почему вы сказали, что же? Потому что они начинают набирать жир уже в процессе миграции, начинают отлетать, постепенно аккумулируют жир. А то, что она здесь уже жирная и еще до сих пор не улетела, маловероятно, скорее всего, она мимо нас пролетает, она где-то набрала жир. Для этого его набирают. В принципе, все, что я хотел рассказать, можно вопрос? А, я... а как часто вам о ну Помните, я вам рассказывал про зяблика, которого мы тут в 50 Да, это местный придурок. Вообще попадается, ну смотрите, радость со слезами иногда на глазах. Вот у нас есть такой журнал, называется журнал возврата. Все птицы с кольцами, чаще всего это, конечно, птицы с нашими кольцами, но, конечно, бывают интересные кольца. Вот что будем листать. Рейксмузим в Стокгольм. Чиж со шведским кольцом. Да, вот эти вот скворцы Литовские скворцы, одни литовские скворцы Литовские скворцы Дело в том, что недалеко, 50 километров, литовцы работают Кто-то шутит, привет от ЮСИСа Кто-то, это наш коллега, директор станции Литовский, кто-то говорит, литовский шпион Попался, по-разному шутим Вот, ну, действительно, всегда птица с кольцом Это приятно, без вопросов А что с ними происходит? У него второй еще надевает. А потом попался третий, четвертый Звенят как цыгане кольцами, да Низеньку, низеньку так летит. Записали. Нет, условно, птица дальше? получает одно кольцо на всю жизнь. Получила немецкое, получает летает с немецким. Получила российское, летает с российским. В советское время гордый советский человек если ловил птицу Убирал, с да? кольцом на вторую лапку, чтобы бжуинское а, это... кольцо не полетело на птицу, надевал советское, выравнивал и она гордо летела дальше. Сейчас это запрещено. Птица получает одно кольцо. Так что попалась птица с немецким кольцом, мы просто информацию спишем и птицу отпустим. Второе кольцо мы надевать не будем. Это правило регулируется Европейским Союзом орнитологов, которые приняли решение, что птица получает одно кольцо. Потому что птица летит через многие страны, может попадаться больше одного, а то и больше раз. Чтобы не было вопросов, какое кольцо снять, какое надеть, просто одно кольцо. Может, да, кто там Я хочу вам показать другую. А, а скажите, пожалуйста, а вот, а вот, нет. вы вот вручную все записываете, а почему нельзя автоматизировать У меня в руке птица, ругается, орет, гадит, а росписи это... везде ставит. Вы тут стоите, задаете вопросы, а я тыкаю пальцем в клавиатуру. Вероятность совершения ошибки гораздо, гораздо больше, чем я просто пишу ручку. Ну, я ну, сделал ну, ошибки, а вот. тут же зачеркнул, сверху mm. рядом написал, а уже в спокойной обстановки переношу Переносите эту информацию mm. на а, компьютерную базу данных совершенно не отвлекаясь. Так что, естественно, мы все... Uh, да? вот. Я все пытаюсь достать, показать вам, но вы своими вопросами прерываете. Этот процесс. Давай, ой, ой, ой, ой, ой, мышь, давай. Ой, вот летучая мышь, ой, видите, не? с кольцом с попалась с летучая мышка. Да. А ее уже а нет, какая? в смысле, ее уже пили. кольцом надели сейчас, сегодня надели. Мой коллега сегодня ночью поймал больше 120 летучих мышей. Идет миграция летучих мышей. Это обычный наш топырек, лесной нетопырь. одна из самых маленьких летучих мышей. Вот видите, у них с определением пола все в порядке, у них просто. Как и у нас с вами, да, это же млекопитающее. Он спал себе в мешочке, я его можно посажу обратно, он будет себе дальше спать. А почему вы его не отпускаете? Ночью? Вам придут гость. Вы в 3 часа ночи его так а, нежно ночью, дергая да? за плечо и говорите спасибо, но до свидания. Это невежливо. Так что пусть до своего утра посидит, подождет. Вечером, когда наступит его утро, мы его выпустим. Так же, как и вот эту вот целую компанию, которую Это те, которые попались под утро, поэтому их оставили. Те, кто попался ночью, тех всех выпустили. Здесь сидит, вот вы видите, тут, Ой -ой, тут несколько летучих мышей, сидит рыжая вечерница вот эта здоровая, видите, там также кожаны сидят, ну, mm -hmm. видите, недовольно прячутся по углам. <shomans> а нет, <с, они <с, к карнитологам <терзими> относятся, Они относятся к корнитологам, нет, мы их кольцуем, но вообще это млекопитающие. Нет, это я понимаю, я имею в виду, что кольцевание млекопитающих летучих мышей Ну, раз они ловятся, мы их тоже кольцуем, да. Спасибо Обай... вам за внимание. Я надеюсь, что это новое узнали. И попрошу вас расплатиться за экскурсию. И всего хорошего. Я думаю, вас Самая необычная попалась вам? Да, это не Самая необычная вода. птица из необычных. Ну, знаете, у нас, я подозреваю, необычная э, немножко отличается Ва, у вас и у нас. Вот, у нас был э, такой... Ну ладно, из тех, чтобы вам интересно, мы поймали здесь сокола сапса. довольно крупный сокол. Погнали его всего один раз. Действительно такой необычный. Вот. а из интересных нам был, ну, э, была птица. история такая, ну не попалась птица. Как эм, и закончилась экскурсия, мы попрощались, и тут девочка такая лет 7-8 прибегает, говорит, у вас там птичка. А рядом с туристами, которые ждут на экскурсии, эм, а сидит на щите птица, сидит, да, говорю, желтенькая такая, у нас желтые только иволги, красивые самцы такие, очень осторожные. Э, да, с хохолком. А, а с хохолком здесь только удоды такие вольтся, думаю, удод рядом с туристами. Я подхожу, а там действительно в ногах у туристов ползает попугай, Корелла. или нимфа, австралийский такой красивый, Плечи зеленкое. Мы хотели спросить, Я подхожу, они такие, это ваши? я говорю, нет, не наши. Так вот, представляете, влетел в ловушку, сел, уходя в ловушки на сосну, весь день там орал, всех туристов этим озадачивал, Он каждый раз Куда находился попуга? извиняться, сказать, ну вот извините, но это не наше, это мимо летело. Вот. Но мы его, кстати, пытались поймать, и так не поймали. Но все а, наделали да? кучу фотографий о попугая на сосне. Шишки, сосны, попугай, очень красиво.